Эй, э, вы меня-то. Ну давай, давай. Не бойся. Давай. Не замыкай, главное, чтобы это. Все, тихо, тихо, тихо. Будущий сварщик. О. Э, а... уберите его. Остановите. Артем. Хорош, хорош, Артем. Поднимай забрала, вот чтобы все игрушка. видели. Сварщик. Во! Сварщик. Смотри, как круто. Вот это, да. Вот Видно? это, да. Юный сварщик. Помаши в камеру. Я сварил. Я сварил.